побили рекорд расходки и пришли в новый э, комплекс, это уже не золотые пески, а ривьера, который вот там начинается за забором. Не уверена, что мы сможем туда войти, но во всяком случае мы сделали это и дошли до этого места. Здесь пляж, который мы прошли. Вон там далеко, это Берлин. И мы весь весь этот пляж прошли пешком. Он молодец, спортсмен. Вот это и есть ривьера. Раньше здесь был горячий источник. Но теперь его закопали, и вода, минеральная горячая, сливается прямо в море. В отелях никого нет. Пошли вот такую вот дырочку потому что люди любят гулять в ривьере и они тут все нам сделали и сейчас мы в эту дырочку полезем полезем запрещено, Ай. запрещено. Ай. Ай. дай рыжик Ай. Ай. запрещено все вот и все мы уже в ривьере и сейчас мы вам покажем этот прекрасный курорт. Правда, уже немножко темно. Это у нас все-таки вечерняя прогулка. Но мы сейчас вот с того персика поснимаем. И будет здорово. Вот видит ривьера с пирса. Конечно, здесь ничего не видно. Ни минерального бассейна, который находится вон за тем волнорезом. Вот это яхтенная пристань, которая тоже, в общем, не используется по назначению а это отели есть четырехзвездочные вот этот недавно отреставрирован ближний к нам это трехзвездочный и самое красивое здесь это парк это уже не золотые пески это ривьера маленький-маленький пляж бассейн с минеральной водой и несколько отелей mm -hmm. это закрытая резиденция Тодора Живкова, бывшая. Но теперь все отели куплены и это уже частные отели. Растут миди. Вон там в воде. Они еще маленькие. Вот мы в Ривьере. Наконец мы дошли до этого места, потому что все время мы прерывали маршрут вот где-то в середине. Ну теперь. Мы наконец свою раскопку по шагам выполнили И пойдем обратно Потому что уже вечер Хотели показать парк, но в темноте его уже, к сожалению, будет не видно Парк будет в другой раз Надо дойти засыпи. Да. Так что подписывайтесь, все еще будет А то комендантский час не пустят домой Не, У нас скоро снимают карантин Поэтому мы надеемся еще погулять Вот мы идем по променаду и никого золотых песков и тишина и никого да и можете видеть что здесь никто не ходит прямо по дороге машин тоже нет Отели пустые, автобусы не ездят. Ну. Идем в обратный путь. Как там, по-моему, зомби на горизонте. А -ха -ха. Или да. кто это? По-моему, зомби ест. Прячься. Да, кто-то есть. У нас уже цветут каштаны. И давно. Давно, да. Скоро уже отцветут. Так красиво. Вот такая у нас безмолвная красотища. Я не думаю, что сегодня в будний день что-то там работает. Да. Юны пожирают здешние деревья. Да, и у нас а даже есть хорошая. один пример А вот акация цветет Наверное Вот казино Центр жизни На золотых песках Первые туристы Сидят в казино почему-то они а на пляже. Ну, наверное, им тут больше нравится. По-моему, это англичане. Конечно, это понятно. Но Кто точно это... не русские. <смех> Конечно. Мы идем в казино. Но оно нас не ждет. Посмотрим, работает ли банкомат. я клянусь мамой. Банкоматик работает. всю пенсию сейчас от банкомата. Да, вот это красивый вид. Вот такие красивые цветочки. И красивая собачка. Не ты, собачка. Не ты, собачка. У нас такая перкула. красивая и вот такие розы они как будто восковые просто из воска очень красивые а нюхника ой какой запах ароматом могут специфический нюхать Чувствуете аромат? Аромат болгарских роз. Это теперь мы можем сидеть в кафе. А, мы можем, да? И очень хорошо. Солнце просто замечательно приехали в технополис проверим как работает магазин выбираем себе аксессуарчики ну сейчас выберем Ну, главное сейчас. что мне нужна мышка для этого. но сомневаюсь что она здесь есть посмотрим посмотрим мой дрон Меч... тут. мечта всей моей Режит, жизни скучает да. я надеюсь что твой вон тот ну а что, он неплохой, по-моему, легкий. По-моему, он тоже, да, легкий. Ну и главное, не самый дешевый Сильный. Здесь. Я е сильный, но легкий. Есть на самом деле, видишь, вот. Но мечта. Вот этот дрон, так дрон. Да, уж полицейский. Этот дрон на Гимбле, по-моему. Нет, это гимбл отдельно, да. Ну, вот, думаю, что, Конечно. дрон на Гимбль. Нет, вот на, на Гимбле это камера. Нет, обычно я не пойду. Практикер. Да муж? не надо. Да. да, не надо нам от вас ничего. я забыла начинать на себя маску. Все. Мы в практике очень довольны собой. В кухню не был? Смотреть. и потом мне очень нравится вот эта сушилка смотри как она стоит у нас кстати она бы очень пошла потому что у нас нет сушилки вот это неплохой размер 2500 а, сад огород вот такой вечерний туман у нас похож на обман да когда море еще холодное а воздух уже прогрелся достаточно хорошо то вот так вот получается и получается такие густые густые туманы